Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Бой сегодня будем смотреть на танки 10 уровня под названием Кранвагон, карта степи Игрок, ну вот если честно я хрен его знает как тут правильно прочитать То ли Гуцуха 13, то ли Гацуха 13 Ну если что, надеюсь, видно Кто хочет сам разберет, прочитает что никто особо не хочет идти вперед заняли. С одной стороны позиции, с другой стороны ждут кто, кто что будет делать. Кранвагуну стало скучно, решил поехать на другой фланг. Сколько раз я ну, бывает на таких не картах хотел сказать, да вот в таком режиме боя, где встречный, по-моему, называется. Союзники, бывает, просто забивают на фланг, где находится база. Я несколько раз попадал, что просто проигрываешь захватом. Даже имея преимущество по ходу боя. Даже пару раз на этой карте точно такое у меня в памяти есть. только хотел сказать, немного необычно. Прошло целых две минуты боя. Счет 0-0, как тут же погибает один из игроков союзной команды. Причем девятого уровня. Ну, тут же счет размочили. 1-1. 1-2. Все, посыпались. Что с одной, что с другой стороны. здесь кранвагон сходу, без всякого там сведения. Выстрелить, нанести урон. Второй выстрел тоже результативный. И третий. Весь барабан с уроном. Это 1247 получается нанесенного. Всё, двое противников встают на захват. Не забывать, что там недалеко еще Бабаха и Борщ как кулак стену. Да, второй пробили. барабан Не очень удачно Всего одно пробитие Не знаю, больше там что ли задремал У него, по-моему, была возможность Выехать стрельни по кранвагону Но, возможно, он боится он там две ПТшки, которые на холме засели Зачем ты тогда сюда вообще приехал? На счет тем временем 1-4 это было слишком легко. Есть пробитие, два пробития, одно не пробитие. Шотный КПЗ. Что он будет делать? Пошел прятаться среди там трупов союзников. Там их целых три, я смотрел. Непонятно, что он хотел сделать. Просто выкатился, слился, даже огрызнуться не успел. По-моему, кранваген решил, что пора возвращаться к тому, с чего начиналось. Отправляется на левый фланг. Хотя не обязательно ехать так далеко. Противники сами скоро приедут, когда союзники там закончатся. Ну, по-хорошему лучше все-таки приехать туда, когда еще да, кто-то живой будет. В одиночку уже много не навоюешь. По фрагам почти вровень. Счет 6-7, но по прочности в два раза где-то команда уступает. Кранваген мечется, не знает, да. То поехал налево. Потом подумал: нет, обратно. Поехал направо. так там и сидит особо, как-то не выглядывает. Но вот зато удалось подсветить почти 600 единиц помощи. Иногда вот так едешь куда-нибудь, да, на, на миникарту смотришь, думаешь, ну тут, наверное, больше никого нет. Сейчас я вот подберусь к этому из неожиданного места. А там обязательно находится кто-то, кто весь бой сидел в кустах, не, не светился, не стрелял. Прям как будто тебя ждал. Это надо вот умудриться, да, не пробить бабаху. Но там видно было, что снаряд попал в ствол. А если попал в ствол, то урона точно не будет. Ну, можно только ствол критануть в такой ситуации. Неприятно прилетает отцу 1 101 У кранвагана остается чуть больше половины прочности в общей сложности. Счет 6-11. Просит просят кранвагон помощи у Скорпиона, но тому, по-моему, некогда. Разве это броня? Один выстрел и сразу опять на перезарядку. Мне кажется, сейчас, если знаешь, что тут находится бабаха и боч, можно было зарядить обычные базовые снаряды. Зачем заряжать золото? Вот это сейчас для меня секрет, если честно. Сейчас тратить золотые снаряды, какое расточительство, бабаха продевается, и так, блин, пальцем так не дырка будет. А вот и борщ. Неприятно, на полтыщи. Ну, здесь, я думаю, месть последует незамедлительно, больше не успеет перезарядиться. Четвертый уничтоженный противник, а счет уже восемь-тринадцать. В союзниках жив из живых остался только Скорпион. Ну, он там вражеского кранвагна, я смотрю, уничтожил. Неплохо, но, по-моему, ему, ему все. Да, в одиночку против шестерых. Мало того, что против шестерых противников, что и в запасе прочности там всего 693 единички. Да, главное, чтобы <coughs> противник оказался жадным. Да, жадный до фрагов, жадный до урона. Я про то, что не стал захватывать базу. В обороне у кронвагонов все таки шансов больше, чем, чем в атаке в одиночестве. Отлично, количество противников сокращается до пяти. И кронвагон даже в засвет не попал. один, да? сработал лампочка и сразу откатился и спрятался. Ну, кранвагуну тут ничего было не сделать, он был на перезарядке. Там же, по-моему, ну, понятно, Маус ему ехать там проблематично. Сколько у меня там 20 максималок? Не помню. А вот и с третьей там и... 277 уже тем более должен был давно добраться Нет, чё, смотри, а что за танк type 4h что что-то это необычное я не припомню что по обычного типа 4 была какая-то при приписочка Кто-то один решил просто встать на захват. Вот, второй. До конца боя остается 4 минуты. Время-то, в принципе, еще достаточно. Но лучше не ждать. Если встанет третий противник на захват, тут уже Гранвагн может просто не успеть доехать. Там и так остается уже полторы минуты. Не знаю, может там противники шотные, поэтому решили не рисковать. Танкует Гранвагон и минус еще один противник. Остается четверо. И все эти четверо тяжелые танки. 40 секунд. Все, на захвате трое. Кранваган на перезарядке. 20 секунд. Разве это Минус один. Один барабан, два фрага сразу. да вот это что за танк т 4 но он при этом еще фуловый. Интересно, а где Маус? Маус фуловый? Получается здесь влячок пробить. Ну, два из трех это хороший результат и Почти половину прочности уже Тайп-4 потерял. Ну, не половину, там, процентов 40, да? Вот сейчас не знаю, зачем ему там вот стоять уже на захвате. Тем более, кранвагон на перезарядке. У него было время здесь подняться и успеть в убегающего кранвагона выстрелить в догонку. Нет, он там... Завис. Дает шанс Кранваку спокойно перезарядиться, да? Пробитие. Как быстро прочность у типа четвертого, да? Растаяло просто за пять снарядов. До конца боя остается две минуты. Не знаю, Маус походу где-то застрял. Ну, по крайней мере, он не был. А ФК видно, что он уничтожил там да, один танк какой-то. Ну мало ли, да Сначала играл, а потом вдруг отвалился Бывает же такое Потому что я не думаю, что Маус мог где-то перевернуться Не, ну бывает и такое, конечно А если Маус, к примеру А, не, Маус просто афикашит, да что гадать тут надо аккуратно да, день заехать за укрытие вдруг маус придет еще в себя может там просто человека чем-то в реале отвлекли он бац и вернется сейчас Вам тут без разницы гадать что есть то есть еще один барабан и урон уже за 10 тысяч а будет получается за 11 еще один выстрел и да